на youtube перешел и смотрю как бы ну вот ли прямой там... эфир прямой эфир так так что-то я теперь я тут Вот он, вижу, да, себя. А, ну все, да, вот вижу только, только разобрался. Здравия, друзья. Все написал в чат. Сейчас э, mm -hmm. проверим. Что там в чате все? Все плюсики поставьте, пожалуйста, там, если все хорошо слышно, видно. Угу. Mm -hmm. Ну, все здорово. Сегодня 5 января. Сообщество «Правовед Сибирь» так до сих пор, и все праздники, не было ни минуты покоя, так сказать. То есть постоянно звонки, консультации. Ну, праздников вообще никто не наблюдал. Ну, вот и сегодня продолжаем в таком же духе вести работу. Так. Сегодня у нас... Три темы озвучены. Это как по законам РФ платить судебным приставам всего 12,5% от своей зарплаты, дохода, пенсии. Вторая тема – возвращение банковской страховки 100% реально. Там будет три подтемы. И презентация стратегии, как за один месяц, не выходя из дома, без собственных средств приобрести полный пакет документов. Ну, в общем, сначала Хочу э, такую вводную часть провести, перед тем, как от, вот эти вопросы озвучить. Сейчас э, с начала года каждую неделю в личных кабинетах мы будем вводить э, различные небольшие пакеты документов, которые будут небольшой стоимости. Для понимания, сейчас я сразу тогда демонстрацию экрана сделаю с личным кабинетом, чтобы показать. Так, демонстрация экрана. Рабочий стол, демонстрация, предоставить. Так, ваш экран виден всем участникам. Видно? Денис, там, скажи там что-нибудь. Алло. Или Денис там. Да, да, на... все видно. А, все ну, видно. Все... Я микрофон отключал. Ага, все понял. То есть, вот я захожу в личный кабинет человека, который в моей первой линии зарегистрировался. То есть, вот, выбираем партнерка. Три человечка в левом верхнем углу и рекламные материалы. Соответственно, вот ссылка, по которой вы регистрируете к себе людей в первую линию, партнеров. То есть вот просто левой клавишей мышки вот здесь вот щелкаете, вот оно выделилось. Вы нажимаете правой клавишей, скопировать и куда нужно вставляете ссылку и есть платная кнопка вот она вкладочка платная здесь весь все продукты обозначены на сегодняшний день их раз два три 4 5 каждую неделю они будут увеличиваться количество и каждую неделю каждый четверг мы будем презентовать эти продукты то есть все вот эти полные пакеты документов, плюс еще дополнительные. Там по работе с гаишниками, по уголовному праву, э, ну, то есть административные правонарушения. То есть вся практика и документы будут здесь. А, так же самое, вот, как вот претензия на возврат страховки. Тысяча рублей, 50% реферальный бонус. Э, хочу обратить внимание, что партнерку мы изменили с тем, что. Так как продукты, э, вот эти правовые, они не, то, ну, не являются там ни шампунем, ни зубной щеткой, там ни порошком, ни еще какими-то там э, косметикой, которой человек пользуется регулярно. Поэтому показала за три месяца партнерской э, ссылки, что э, невозможно строить сеть с таким продуктом. То есть просто методом э, проб мы установили, что невозможно строить э, структуру там и э, платить реферальные в глубину, то есть ну, никто этим не занимается, потому что продукт совсем другого свойства, то есть это правовой продукт документы. Соответственно, приходят клиенты, партнеры там только в первую линию, то есть вот кого, кому я подсказал на своем личном опыте, тот соответственно и пользуется. А зачем мне там на какой-то глубине кому-то отдавать там, реферальные за свою рекомендацию? И почему 50%? Да, потому что мы работаем честно, то есть пополам. Вы приводите людей в, право, в сообщество «Правовед Сибирь», а мы осуществляем их сопровождение, даем документы, информацию, Ну, то есть берем ответственность на себя, за ваших людей, которых которым вы даете правовые знания. И поэтому то есть мы э, всеми финансовыми потоками делимся пополам. Я считаю, это самое справедливое, когда вот, взаимодействие двух сторон. Все должно быть пополам. И вот э, некоторые люди просто не могут осилить там такие суммы, да, тем более находясь в кредитной кабале, Плюс у некоторых людей не только по кредитам есть вопросы, им нужны документы, поэтому документы все будут потихонечку сюда структурироваться именно отдельно. Как это работает, я вам сейчас покажу. Ну вот, например... Владимир у нас что-то вылетел, сейчас я ему дальше подождем его немножко, на всякий случай ссылку ему скину еще, может что-то с интернетом. С интернетом что-то, скорее всего, у нас Владимир, наверное, говорит, даже не подозревает. Ну вот я зашел. Так, вот. Только что-то... Под... Не пойму, почему у меня тут аватарка другая. Так, сейчас Владимир присоединился. Ну все, слышно, да меня? Да, все слышно. Так, только видео, да меня нету? Вместо видео, видео аватарка. Нет. Место видео, да, СССР. А, вот кнопка, вот она, видео. Угу, все видно тебе. <къем> Что-то опять может народу много, что, ну, хотя не должно быть, что не везет. Как только демонстрацию угу. экрана, и все начинается вылетание тупняк. Угу. Все в чате вот. Э, с, так, а у меня микрофон-то включенный? Да, да, да. В чате ага, вижу люди пишут, все, все возобновилось, все появилось. Ну все, вот так вот и надо шуметь, если чём не звонком получается. Так, э, ну я запись делаю, ну так же как и в прошлый раз демонстрацию экрана я записываю, там потом видео я подрежу и выложу как бы ну в оригинале будет, если кому-то надо будет, то под вот этой записью Дениса будет еще на оригинал, так сказать. Так вот, если кому-то из ваших знакомых, друзей или в социальных сетях вы с кем-то общаетесь, задаете вопрос просто по возврату страховки, то есть брал кредит, брал, хочешь вернуть страховку, хочу, там сколько навязали, столько. То, то есть если в течение пяти рабочих дней, то согласно указу Центрального банка РФ от 20 ноября 2015 года, номер 3854, он гласит, раз уж страховка начала действовать, то страхователь в течение пяти рабочих дней должен иметь возможность вернуть часть премии пропорционально сроку действия страхования. Навязанный договор прекращается с даты получения страховщиком письменного заявления, то есть страхователя об отказе от услуги. Срок возврата денег до 10 дней. Все пишется вот такая вот претензия. Берете ссылку, копируете. И вставляете ее ну то есть просто отдаете человек и вот человек по ней переходит у него получается такое окошечко он пишет свою фамилию имя отчество и свою электронную почту нажимает заказать все ему приходят вот такая вот такие реквизиты куда оплатить и куда чек прислать вот почта на которую нужно прислать чек проверяем да Захожу на почту, все, вот он, ваш счет. Приветствую тебя, Владимир. Вам создан счет на оплату пакета Претензия на возврат страхов в течение 5 рабочих дней. Вот поэтому по этой ссылочке можно увидеть реквизиты. Вот они. Дальше что мы делаем? То есть, ну, смотрим от входящей, да? Дальше что происходит? Я у себя в учетке на кабине, в кабинете администратора вижу, что поступила заявка от Мошкина Владимира почта. И как только деньги поступают, я нажимаю оплатить, информация об уплате, сюда делается скрин, скрин перевода, прикрепляется и оплатить, окей. все видим то что счет оплачен зелененьким обозначено что у нас происходит на почте все на почту сразу же приходит письмо с документами то есть ссылка для скачивания документа вот она пожалуйста и подробная видеоинструкция по заполнению претензий то есть как выписку получить там, ну целый час, претен... э, целый час видеоинструкция, там все вообще как полностью заполнить. То есть вот она, сама претензия, здесь указаны отметки об отправке, здесь вы указываете исходящий номер, все нумеруете, дату, какого числа вы отправляете. Отметка приемке принято и количество листов. То есть... Человек, который принимает, если вы сдаете прямо в отделение банка, то он ставит принято и количество листов, должность, фамилия, имя, отчество прописывает. И вносит в, свой, в журнал входящей корреспонденции. В, в любой организации есть журнал входящей корреспонденции, в который принимается все. И роспись этого должностного лица. Вот это все делаете в двух экземплярах когда передаете под роспись. Соответственно, на вашем экземпляре стоят все отметки. Все, и вот она претензия. В таком же виде все остальные документы. То есть, соответственно, претензия, которая вот сейчас, это когда вы вовремя подаете претензию в течение пяти рабочих дней, да? Сегодня, завтра там вот я сижу, доделываю сюда еще одну, один вариант. То есть еще будет два варианта документов. Какие? То есть пакет документов по возврату страховки в судебном порядке, это когда вы в течение пяти рабочих дней не успели заявить об этом, то там нужно будет в 5 действий. То есть 5 документов нужно для того, чтобы получить страховку свою, то есть нужно воздействие совершить пятью документами. Это вот еще один документ добавится в течение этой недели и на следующий вебинар, в следующий четверг мы его презентуем так же, как вот этот э, возврат страховки. И еще будет один пакет документов, это по э, кредитам, которые выплачены, то есть выплачены кредиты и которые там 5, 6, 7, 10 лет назад, и если с вас брали страховку, то есть по ним. То есть по страховке нету сроков давности. Там, ну, Это закон о защите прав потребителя, там нет срока давности. И, допустим, если кредит у вас на 5 лет, и э, вы уже три года платите по кредиту, либо не платите, но у вас есть страховка. То есть больше полсрока кредита времени прошло, то страховка возвращается в двойном размере. То есть, соответственно, почему мы этот механизм начали вот так вот активно внедрять и прорабатывать? Э, для того, чтобы люди уже с банка могли получать деньги назад на которые могли купить себе продукты питания, одежду там, ну и как-то просто показать банку, кто в доме хозяин. Также же самое другие пакеты документов, тоже вот копируете ссылку, вставляете в браузере, нажимаете «Приобрести». Это вот все, что связано со страховкой. Также здесь будет в течение недели внедрен бесплатный материал, видеоролики, инструкции там и так далее. Об этом тоже в на следующей неделе мы проведем презентацию. Сейчас, то есть, мы вышли на такой уровень, что ну, имеется в виду не то, что на уровень, а на такую дисциплину, на порядок, что каждый четверг мы будем проводить вебинары в 18 часов по Москве будем знакомить со всеми новостями, которые произошли за неделю что внедрилось, какие результаты, какие ответы. Ну вот по вот этой претензии двое человек уже получили деньги в течение пяти рабочих дней в декабре. То есть процесс несложный, все решаемо, все по закону. Так, это у нас по страховке, да? Угу, угу. Еще пока находимся в Just Click в личном кабинете. Хочу показать, как какими-то кнопками, настройками пользоваться и вообще изучить личный свой кабинет. Есть аналитика, ну, вернее, можно просто потыкать, да, по всем кнопкам выплаты и начисления. Вот тут обозначается, вот сегодня, до да, 5 января, 1000 рублей произошел счет выставлен и оплачен и комиссионные 500 рублей на этом аккаунте, то есть 50 процентов, то есть человеку доступно для получения. И вот еще был счет оплата прошла, то есть 1000 рублей. Как это делается, опять же показываю, да, в админке есть партнерка, мои партнеры. В течение суток синхронизация происходит, вот мы видим 500 рублей. Мы видим количество кликов, то есть сколько раз по вашей партнерской ссылке перешли люди. За какой-то период времени, сейчас не подскажу, или за все время, пока у вас личный кабинет. Ну да, за все время, скорее всего. Контактов, сколько зарегистрировалось вашу первую линию, оплат произошло и партнеров сколько. И нажимаем «Выплатить». 1000 рублей, можно указать код протекции или что-то еще, там ссылку сюда можно вставить с чеком. Вот у человека видны банковские реквизиты. Также сюда вы можете вписать Яндекс, кошелек, можете несколько реквизитов сюда добавить. То есть есть люди, которые из других стран участвуют в правовед Сибирь, мы отправляем переводы, неважно, то есть в какой вы стране находитесь, любыми способами опла оплачиваем. Ну и нажимаем оплатить. Комиссионные выплачены, получатели отправлены уведомления. Так, вот его почта. Ну, вот тут почта просто у человека на майле. Поэтому бывает не совсем корректно работает майл. Ну, вот видим, что пока письма нету. Либо там задержка во времени происходит, либо в спаме. Ну, нету. Лучше почта на Гугле. То есть вот на Google лучше заводить. И тогда то есть, придет письмо о том, что выплачено. Так. Так же самое здесь кнопка переходы. Да, есть. Можно указать период, с какого по какой. вот 170 переходов видим. 1 января, 2 января, 3 января, 4 января, 5 января. Очень много переходов сегодня по партнерским ссылкам. И вот видим, какие ссылки есть. Возврат страховки 3 раза. И что тут? Еще какой-то документ. И просто по, партнер... ну, по регистрации, по ссылке для регистрации. Угу. Алло, Владимир. Опять у нас непостижимым образом потерял связь. Но ничего, он уже оповещен. Вот, все, подсоединился. Ну вот, все, опять я появился. Какая-то беда. Какая-то беда с этим гуглами, хангаутами. Надо будет как-то ну, как-то пробовать решать этот вопрос технический. Так, делаю рабочий стол. Предоставить доступ. То есть, ну продолжаем. То есть, кнопочки, счета. То есть, специально показываю для того, чтобы ну, вы научились пользоваться хотя бы простыми моментами и смотреть в своем личном кабинете. То есть это те, кто в первую линию зарегистрирован, партнеры от вас. Везде есть вот такой вопросик в зелененьком кружочке. Нажав его, вы переходите на инструкции. Вот, пожалуйста. И читаете инструкции, если что-то вам непонятно. Есть здесь вообще вот разделы магазин, сайт, рассылки. Контакты, аналитика, партнерская программа, кабинет партнера, По всему есть инструкции. Все вот так вот в доступном виде, все озвучено. Вот по этому вопросику, ой, ну вопросику в зеленом кружочке. Написать автору. Написать, то есть это, соответственно, уже готовое письмо от вас. Почта, фамилия, имя. И пишите какой-то вопрос. В администрацию. Аналитика. Ну, в аналитике реклама. Статистика всякая. Сводная статистика. Переходов по вашей ссылке 2065. Контактов зарегистрировано 45, прямых продаж 2. Ну и так далее. Оповещение. Ну-ка, смотрим. Так, это пока я сам еще тоже не разбирался про оповещение. Настройки. Сюда вы можете прикрутить э, и пользоваться рекламой Яндекс Яндекс.Директа. Раскручивает свой кабинет в Яндексе. И процент нажимаем. Это каталог. То есть вот есть правовед Сибири, есть сама компания Just Click, на, на чьей платформе сделана. Данная партнерка. Ну, нас интересует правовед Сибирь. Мы на него нажимаем и все, и в личном в своем кабинете. Вот такие простые функции, <клыш> которые позволяют вам работать, осуществлять учет в своих действий. Так, дальше у нас по теме, да, э -э идем. Это по страховке второй пункт, как раз я озвучил. Как по законам Российской Федерации платить судебным приставам 12,5% от своего дохода, если, вам заведом, завед, на, если на вас заведено исполнительное производство. Ну вот давайте разберемся с вопросом а, именно вот этой да, темы. Как уменьшить риски? уменьшить суммы, которые с вас могут по беспределу содрать. Понятно, что мы в правовом поле Советского Союза, сами находимся как граждане Советского Союза, но каким-то образом нужно, не мытьем так катанием, уменьшать риски взыскания с вас денежных средств судебными приставами, которые занимаются беспределом, сами того не осознавая потому что он находится в спячке. Вот есть семейный кодекс, который позволяет, я вот рекомендую его изучить, он небольшой, прям там, его за несколько часов можно прочитать и изучить. Есть такая тема «Алиментные обязательства членов семьи». «Алиментные обязательства родителей и детей». «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей». Размер алиментов взыскивают на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Виды заработка иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. Взыскание и использование элементов на детей, оставшихся без попечения родителей. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. То есть если кто-то там инвалид или еще что-то. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Тоже можно вот этот раздел посмотреть. При отсутствии соглашения, при наличии исключительных обязательств, тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обязательств, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию внесении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в внесении дополнительных расходов и размер этих расходов определяется судом, исходя из материального семейного положения родителей, детей и других служащих, заслуживающих внимания и интересов сторон с твердой денежной суммы, подлежащей уплате ежемесячно. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Также дети обязаны содержать родителей, если родители об этом заявляют. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего супруга на получение элементов после расторжения брака. Размеры элементов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке. То есть на содержание самого супруга, с кем находится ребенок. Освобождение супруги от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанности внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей, если усыновлялись дети. Обязанности пасынков и пачериц по содержанию отчима и мачехи. Размеры алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. Раздел «Соглашение об уплате алиментов». Тоже его прочитаете. «Порядок уплаты и взыскания алиментов». Я к чему это все рассказываю? То есть вы можете искусственно создать условия. Вот демонстрирую документ. Вот муж с женой. Я для того, что, ну то есть человек работает на постоянной работе и ему нужно было, то есть он вступил вот в эту борьбу и ну так с банками защи, защитить себя и свою семью от вот этой кредитной кабалы. То есть человек работает на постоянной работе, есть постоянный доход и как бы чтобы подстраховаться. Ведя переписку с банками, уже не платя кредиты долгое время, пошли и заключили соглашение об уплате элементов на содержание ребенка у нотариуса. Цена вопроса 2000 рублей госпошлина. И здесь указано строгое... Так, все, я тут опять, где я делаю рабочий стол, ставить доступ. Так, 2000 госпошлина оплачивается, и вот соглашение. Сумма фиксированная, девятьсот 18, 18 рублей. Эта сумма как раз составляет 75% от заработной платы Станислава в данном случае. Указывается дата, с какого числа. И вот такое соглашение вы приносите в бухгалтерию своей организации. И бухгалтер на основании этого соглашения переделает перечисление на реквизиты тому, кому платятся алименты на содержание сына. То есть указываются реквизиты жены. Ну, да, может, там в бухгалтерии пишется заявление, скорее всего, потому что все должно регистрироваться. Ну и то есть алименты – это первое, что удерживается с доходов, а потом уже все остальные платежи. И поэтому в данном случае получается, что самому человеку остается 25 то есть 70 до 75 по законодательству Российской Федерации, э, можно удерживать на алименты. Соответственно, здесь, в данном случае, 75% процентов эти по соглашению сторон, то есть по собственной воле изъявления. Человек решил со своей зарплаты отдавать на содержание своего ребенка. Все по закону, все правильно, все хорошо. Остается у него зарплаты 25%. Это его доход. На доход, как вы знаете, закон об исполнительном производстве приставы имеют право налагать до 50%. То есть на 25 оставшихся процентов они могут наложить до 50% на уплату всяких исполнительных листов. Итого, соответственно, если половину от 25% это 12,5%. Тем самым. То есть вы всего лишь от, со, со своих 100% зарплаты платите 12,5% приставом, используя вот этот механизм. Следовательно, когда вы изучите вот эти моменты в семейном кодексе и порешаете вопрос там по поводу совершеннолетних, несовершеннолетних детей, родителей дедушек братьев сестер вы можете с любым из них заключить такое же соглашение у нотариуса ему будут на реквизиты то есть ну как вот допустим пример да вы заключили соглашение там с дедушкой с бабушкой на их содержание они вам завели карточку ну, вернее, они на своими открыли какую-то банковскую карточку, допустим, Сбербанк Виза, Classic, на которую, то есть, на одну карточку они получают пенсию на социальную карту маэстра, а другую завели для вас. И на эту карточку приходят алименты на их содержание. То есть вы просто с дедушкой и с бабушкой договорились, они вам от, получили эту карту, отдали вам, и вы ей пользуетесь. С их э, карты, получается, снимаете свою заработную плату. То есть вот эти просто статьи семейного кодекса, которые я пробежал, прочитайте, кто как под вот эти условия подгоните свою ситуацию, подстрахуйтесь обязательно вот таким способом. Это самый бескровный, самый простой, надежный способ. Так, это при условии, что у вас официально имею в виду трудоустройство. Дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше мы. Первый вопрос мы тоже разобрали. Ну и теперь презентация стратегии, как за месяц, не выходя из дома, без собственных средств, приобрести полный пакет документов. Ну все очень просто да вы берете на страницах в социальных сетях ну, вот в одноклассниках допустим у меня там вконтакте и просто берете вот у вас есть друзья да 1495 друзей. Нажимаем ⁇ Друзья ⁇ И пишите каждому сообщение. Там с текстом ⁇ Здравствуй, там привет, как дела? Там Человек тебе отвечает. А, лучше всего выбрать ⁇ Друзья ⁇ онлайн. Да? Вот у вас, у меня 225 друзей онлайн. Все, пишите сообщение человеку. Ну, даже не знаю, кому тут э, написать. Ну, давайте. Иван. Здравия. У тебя есть действующие кредиты. Хотел... Поинтересоваться, как вернуть страховку по кредиту. То есть вы просто задаете, не то, что вы выпытываете у человека, а вы как бы обращаетесь за помощью. И человек вам ответит. На основании этого ответа вы поймете, то есть, Возвращал ли он сам страховку, нет, не возвращал, напишет там, либо есть, либо нет кредита. То есть самое главное, чтобы сообщения маленько были разные, потому что э, ВКонтакт, допустим, очень строго, ну и одноклассники также реагируют на одинаковые сообщения и может их определять как спам. Соответственно, берете там, пятерым-десятерым людям написали в течение полчасика такие сообщения, Какими-то делами позанимались, раз еще кому, еще написали другим. И вот так вот нескольким людям там, в день можно, ну сами представьте, за день можно все там, 1500 человек спросить. Ну а тем более те, которые онлайн, они тут же вам ответят. И вы им просто берете из личного кабинета, раздел платные, скидываете ссылку. И пишите, что согласно указания Центрального банка, то-то, то-то, то-то, вы можете вернуть. Все, люди приобретают эти документы, вы, соответственно, зарабатываете. Столкнувшись вот через вот этот механизм, человек зарегистрируется там под, в дальнейшем под вас, а, еще изучит, что еще и кредиты можно не платить, и приобретет документы, вы также получите 50%. Вот смотрите, если вы продали два пакета документов стоимостью 30 тысяч рублей, у вас будет 30 тысяч реферальных, на которые вы сами себе можете приобрести документы. Вот это механизм входа к людям, то есть на, ну, возврат страховки, это механизм входа к людям в разговор. И суммы небольшие процент э, страховка примерно достигает 20 процентов ну вот э, пример да так это уже закрываем нам он не нужен вот допустим у, у человека 639 тысяч 500 кредит но на руки человек получил всего лишь 500 вот эта сумма у человека страховки 139 тысяч 500 представляете вы просто проявив не то что вы здесь какой-то корыстный до да, интерес в прямом смысле используют нет такого то есть вы человеку обращаясь в личку пишите ему в социальных сетях там в одноклассниках ВКонтакте. Он может быть и не в курсе, он может, большинство людей там и не знают этой информации, далекие, крутятся там на работе, в, бы, в быту, в домашнем. И тут вы ему раз и помогли решить вопрос, вернуть страховку. Да он вас будет благодарить, сами представьте, вот человек вернет 139 тысяч страховки. Помимо этого, эта страховка, чтобы вы понимали, она в стоимость кредита входит, то есть, если человек не вернет эту страховку, то он на нее как минимум за 5 лет заплатит еще проценты на эту страховку. То есть заплатит в данном случае 280 тысяч. Вы только вдумайтесь, 280 тысяч, они потому что включены в кредит, в ежемесячные платежи. На сегодняшний день, то есть если вы берете кредит, вы его за 5 лет вдвойне возвращаете. И вот, соответственно, вот эту сумму вдвойне. Представьте, как вы помогли человеку, просто проявив свою гражданскую позицию, активность, спросили у него, задали вопрос, вроде бы поинтересовались про себя, он вам отдал информацию к размышлению своей ситуации, и вы ему помогли этот вопрос решить. Это если вовремя, если уже прошло там больше половины срока по кредитному договору, то в двойном размере страховка возвращается. Но я говорю, то есть до конца, ну, до след на следующем вебинаре мы будем презентовать уже еще два пакета по возврату страховки, это через судебную, через суд и тех кредитов, которые выплачены, и которые срок кредитного договора уже закончился. То есть еще два пакета документов, у меня все материалы в бумажном виде, все есть. Это ну, буквально там страниц 30 материалов, ну, может быть 50, которые нужно просто в правильной инстанции написать, возбудить административную ответственность в отношении страховой компании, в отношении банка. И самое интересное, что хотелось бы обратить внимание, сейчас я включу видео, чтобы вас видеть, чтобы, вернее вы меня видели. Так демонстрация экрана а все вот она автоматически то что задумайтесь просто вот кто когда-либо оформлял страховку на автомобиль страховку на недвижимость там на то что там вред какой-то нанесут недвижимости оформлял страховку на работе на болезнь там на получение травмы вот какой вы документ После оформления страховки получаете на руки. Вот в банке у вас только договор страхования. И то не факт, что вам его выдадут на руки. У вас должен быть полис страховой. Я еще ни в одном банке не встречал, чтобы банк выдавал вам страховой полис. А без выдачи страхового полиса, который вы по акту приема передачи получили в страховой компании это даже уголовная ответственность и поэтому через вот эту призму через вот эти нарушения банков когда вы их загоняете в угол через обращение в роспотребнадзор через обращение в антимонопольную службу которая может просто прийти на основании этих нарушений закрыть полностью страховую компанию полностью за закрыть банк и вот когда вы правильные с правильными мотивировками в эти организации пишите заявления, претензии требования предоставляете доказательства банку некуда деваться ему приходится вам возмещать он вообще как бы должен по закону о защите прав потребителей вам по заявлению это все вернуть вот то что я вам сегодня показывал но вы же сами знаете кто такие банкиры уголовники и беспредельщики потому что они считают, у кого есть деньги, тот и правят миром. На сегодняшний день э, по информации у нас все. А, так, э, что хотелось бы еще главное сказать? То есть вопросы, ответы, в принципе... То есть их нету смысла каждый вебинар заниматься ответами на вопросы, мусолить одно и то же. На сайте, на наших сайтах, на двух, правоведсибирь.ворк и правоведсибирь.ру, есть вебинары, есть консультации, есть презентации, есть открытые встречи, куча материала, который уже сто раз, тысячи раз разжеван. Вся вот эта беспредельщина банковская судебных приставов, самих судов, вот этот весь беспредел. Поэтому мусолить об одном и том же ну нет смысла, потому что вы это все можете на сайте пересмотреть. И э, я надеюсь, что в течение этой недели мы успеем вот этот материал э, разместить в личных кабинетах. То есть в личных кабинетах будет доступна также сама ссылка для запроса. То есть любой человек сможет себе запросить, безоплатно все вебинары себе на электронную почту все документы которые раздаются на вебинаре тоже просто вот перейдя по ссылке с личного кабинета там запросить все консультации которые проводили правоведы правовед сибири также тоже как, часть документов еще там в бесплатном доступе тоже будут размещаться в личном кабинете то есть Функционал личного кабинета, который я вам показал, он будет еженедельно дополняться, обновляться и туда набиваться. Просто для понимания, да, чтобы вы понимали, вот даже вот этот возврат страховки, там вроде бы 4 страницы текста, но его нужно в нужный нужно алгоритм уложить, потом это все технически прописать, правильно сформировать ссылки, чтобы протестировать, чтобы это все на почту к вам приходило, чтобы это было выгружено на Google диске, чтобы был доступ. То есть вот физически, чтобы вы просто понимали, вот внести вот этот один пункт возврат страховки в течение пяти рабочих дней в личный кабинет, у меня занял двое суток работы. Просто чтобы его вот в качественном виде, чтобы вы вот так вот в одно нажатие могли получить ссылку, могли получить документ, оплатите быстренько он уже у вас был на почте. Это технически очень большая рутинная работа. А документов объем очень большой, которым мы оперируем, который есть. И вот сейчас, с этого года, мы его я вот своими руками беру его ежедневно, веду работу и перевожу. Вот, допустим, вот еще материал, да. Там целая вот папочка такая небольшая. Это вот по возврату в судебном порядке. Вот эти документы тоже их нужно туда в техни, технически перевести. А параллельно к этому звонит Skype, звонит телефон, консультации. Кто-то уже там нажал приобрести, пришла, пополнился баланс. Да? Там нужно тут же, то есть смс приходит о пополнении баланса. То есть чтобы человек долго не ждал, то есть я просто тут же сразу же... Ну, Открываю, от кого чек пришел, электронная почта, сверяю счет в, адми, в админке, все, электронные почты совпадают, значит от этого человека вот чек на тысячу рублей человек оплатил, я нажимаю оплачено, все, он получает автоматические документы, все берет уже в работу, то есть чтобы была динамика, чтобы люди прям быстро, быстро, быстро получали с банков свои деньги назад. И мы заинтересованы напрямую в этом помочь каждому человеку, и вы также сама должны помочь каждому своему близкому. Но вот в окружении каждого из вас, ну 80-90 процентов люди до сих пор берут кредиты потребительские, их там навязывают в страховку. Пожалуйста, возьмите телефон, обзвоните своих друзей и знакомых, соберите сейчас праздники проходят, там пригласили всех за круглый стол. Рассказали им об этой возможности, все, просто дали ссылку, вам не нужно, то есть вот у некоторых есть людей комплекс, да, что ну вот как со своего знакомого там ту же тысячу рублей там взять, там, да вам не надо самим ничего продавать. Для этого и есть вот этот механизм, сайт, автоматизация, есть сообщество «Правовед Сибирь». Ваша задача с вашей стороны просто дать информацию человеку и источник где источник информации, куда он может зайти, по какой ссылке и получить, э, получить э, решение вопроса своего, который его мучает. Получить потом деньги с банка и просто... По, вы не представляете, какие люди счастливы. Я вам приведу обычный пример. Люди, которые возвращали страховку по вот такой рекомендации моей, они не то, что вот тысячу рублей да, вот оплатили, они потом еще и деньги даже присылали. Кто тысячу рублей, кто 500 рублей, кто три рублей. Просто от души, отблагодарить. И когда вы вот это поймете, то что любой труд, то есть нет в этом ничего зазорного. Обмениваться деньгами да, за какие-то там знания. Вы же все ездите в университеты, там, в техникуме, повышение квалификации, курсы. Платите бабло, то есть вы за знания платите только бешеное бабло, которое знания потом не пригождаются нигде. Мы даем вам в правовед Сиби, то есть сообщество людей, правоведов на сегодняшний день там порядка 30 человек уже. То есть те, которые устойчиво занимаются развитием правовед Сибирь, уже профессионалы прошли путь, получили результаты. Мы хотим, чтобы каждый из вас стал таким же профессионалом чтобы вы могли эту систему, в которой вы живете, просто крутить ее, вертеть, как вам будет удобно, под себя, а не чтобы вы под нее прогибались, под эту систему. И поверьте, есть механизмы без, без войны, без какого-то кровопролития достигать результата. Но нужно делать действия. То есть помимо знаний, нужно делать действия. Чему мы вас и учим. И люди вас будут благодарить, ваши друзья, соседи, знакомые, за то, что вы им помогли решить их вопрос, тем более материальный. И как только вы будете приносить больше пользы для общества, у вас вопрос денег, финансов и дохода и покушать, у вас он автоматически решится. Вот я уже на протяжении, наверное, месяца в 10, не задачу с тем, что мне завтра нечего будет покушать, что мне нужно наискать там какую-то работу, там идти работать грузчиком, охранником, слесарем, или там сантехником, или электриком. Я вот эти все, что называю, я это умею делать. У меня есть инструмент. То есть я это сам проходил, имея высшее инженерное образование строителя и техническое программиста-электронщика. Но я занимаюсь областью права. И оно не столько вызывает у меня там восторг, вот если бы просто я бы жил в другом обществе, да, я бы с большим удовольствием не занимался бумажками, не читал бы кодексы, не писал бы там в суды, в всякие инстанции какие-то заявления, если бы я просто жил сейчас в другом обществе. Я это делаю, потому что я живу в этих условиях и мне нужно к ним приспособиться. Поэтому как вы не хотите, вот хотите либо не хотите, вы уже сейчас находитесь в этом состоянии, в этих условиях. И вам нужно принять, в первую очередь нужно принять эти условия, вот эти жесткие условия, в которых вы сейчас находитесь, каждый из нас. В которых просто законодательство душит, депутаты там дуру гонят, выдумывают какие-то законы, принимают там, которые просто калечат людей. Занимаются геноцидом. И пока вы им позволяете своим бездействием глумиться над вами, над вами будет глумиться. Как только вы становитесь грамотными, изучаете, здесь нету ничего сложного. Просто возьмите, что-то одно сначала почитайте, потом второе, потом третье. Понятно, если вы сразу представляете этот объем документов, кодексов, там папку, да? Ну вот, допустим, у меня лежит, вот кодексов, вот она пачка, разные, все разные. Вам кажется, ай-яй-яй, беда, как это все в мою голову уместится? Да не надо все сразу. Но начните по порядку. Вот, пожалуйста, пример. Возьмите, начните заниматься страховкой. Помож... В день будете помогать 3-4 людям. По 500 рублей реферальный бонус. Четырем людям помогли, 2000 заработали. Сидя за компьютером в интернете в день. Не надо ходить на какую-то там работу. Вы даже с работы уволите, если вы правильно начнете пользоваться социальными сетями, правовыми инструментами, документами и знаниями, которые мы вам даем, вам не нужно будет ходить на работу. Вам не нужно будет работать 24 часа в сутки. Вам будет достаточно 4 часа за ноутбуком просто, используя инструменты разви... распространения информации в социальных сетях, которые тоже уроки есть. У меня на канале на YouTube в интернете много. Вы сможете зарабатывать несколько тысяч рублей за 3-4 часа. Большинство людей, уже, которые осознанно занимаются продвижением правовед, они уже уволились со своей работы. Кто работал вахтовым методом, кто-то работал в полиции, кто-то служил в армии по контракту, разные люди у нас. Есть даже те, которые работали в судебных приставах. Они просто получили эту информацию и переобулись, как я называю. То есть они поняли то, что они занимаются геноцидом на своей рабочем месте. Сейчас занимаются просто просвещением людей. И люди их за это благодарят своими реферальными бонусами. В этом нет ничего плохого. Вы получили там 500 рублей реферальный бонус, да, Предоставив человеку возможность вернуть свою страховку. А человек вернул 100 тысяч рублей. Что в этом плохого, когда вы человеку помогли стать богаче? Когда вы человека убери, уберегли от того, что его развели на деньги. Да вас даже больше будут благодарить. Я же говорю, все люди, которым я помогал по страховке, люди. Получив страховые вот эти возвратные деньги назад, они сами столько считают нужным, вам еще присылают на карточку денег. И вот, пожалуйста, вот он путь, правильный путь по всем конам мироздания, так сказать. И по регламенту, то есть уже получается как час и пять минут встреча наша идет, ну понятно там пауза, не пауза, там вылетало что-то, мы э, сейчас все вебинары будем делать в рамках одного часа. То есть, чтобы это было не тяжело для восприятия, чтобы просто экономить ваше личное время, на то, чтобы вы потом э, ну, больше времени тратили на свою семью чтобы вы могли э, распространять вебинар да, со своими ссылками реферальными э, на покупку там, тех же документов, на то, чтобы человек регистрировался к вам, партнером становился. Э, с этой целью, то есть просто понимая, что время самое ценное, что у нас есть в этой жизни, мы будем укладываться, регламент всегда будет на час, все, час вебинара. И человеку удобно посмотреть. То есть, вы ему скинули там информации, всего лишь часок. И все. И совсем посмотреть и разобраться. Также инструкция у нас занимают. Вот я писал там, я ее подгонял. Она там была 2 часа. То есть я подурезал там, где там, что, какие провалы, где какие-то паузы. Все подурезал. Она стала 58 минут. То есть, все будем подгонять под часовые промежутки. Ну, на этой ноте, дорогие друзья, благодарю всех за внимание, благодарю э, тех людей, которые уже осознанно занимаются участием в правовом сообществе «Правовед Сибирь». Делайте свой выбор, никого не слушайте, слушайте только себя, свою интуицию. Думайте не умом, думайте сердцем, принимайте решения. Просто возьмите все это, осмыслите. Каждую нашу встречу, каждый вебинар, каждый семинар просто осмыслите. Да, много грязи, много негатива, там, кто-то что-то зави зависти кого-то берет, всякие разные есть моменты. Я никого не собираюсь ни в чем переубеждать. 26 декабря 2016 года было ровно год как было создано сообщество правовед Сибирь, и мы до сих пор существуем, двигаемся, и у нас идет только развитие, только развитие, только позитив, только наращивание оборотов, количество участников, наполнение участниками правовед Сибирь уже порядка 90% территории только России. Есть в, практически в каждом городе есть люди, которые знают о правовед Сибири, которые зарегистрированы у нас в партнерке. В будущем также самое, когда у вас будут постоянные финансовые потоки, вы можете там также запустить офисы, проводить встречи, знакомить людей с информацией, помогать им решать вопросы, распечатывать документы, купить принтеры и так далее. Это мы тоже будем все делать. Сейчас нужно просто каждому начать получать потоки финансовые из банков, научиться это делать постоянно. И на эти финансовые потоки развиваться, строить себе дом, приобретать автомобиль, кормить семью, одеваться и так далее. Чему мы и вас и учим. Ну ладно, вот такое э, длинное отступление. Еще раз благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, Ставьте лайки обязательно, делайте репосты, пишите комментарии под видео, если какие-то есть вопросы, то в комментариях получите ответы. Регистрируйтесь, желаю всем благ.